Ребят, спасибо огромное вам за просмотр данного ролика. Обязательно поддержите данное видео лайком, подпишитесь на канал. Ну а всем тем, как я уже сказал, кому нужна буровая сетка для скважинных фильтров, либо кто хочет научиться бурить скважины, обязательно мне напишите в личку ВКонтакте, либо в Одноклассниках, а ссылки будут в описании под данным роликом. Ребят, всех обнял, всем удачных грунтов и адекватных заказчиков. Всем Привет! Сегодня у нас 14 февраля, день влюбленных, всех влюбленных с праздником. Девочек, мальчиков, мужчин, женщин, тетик, дядик, бабушек, дедушек. Едем бурить мы скважину сегодня в монастырь мужской. Будем бурить в котельной. Там вскрыли полы полтора на полтора. Вот, проблема с водой, как это и бывает зимой. Лопнула труба. Сейчас искать-то. Да бесполезно земля промерзшая где утечка происходит вот будем бурить в братском корпусе скважину что из этого получится покажем да здесь Минобродский мужской монастырь Вон там вот меловые пещеры Здесь вот Сейчас я приближу Вот тут вход Много паломников приезжает Водят по пещерам их. На ютубе можно набрать Меловые пещеры Ольховка И там будет интересный рассказ И показывают нам очень много Данные пещеры Подъехали Ой. А, вот мы, делали. мы делали, да, вот здесь скважину Вот тут вот мы бурили, да, вот Возле этого домика Да-да-да, нас уже еще тут открыли Ворота Там вот банька Трапезная Здесь вот скважина пробурена возле этого здания, метров 18. Тут вот есть глубокая скважина, вон водонапорная башня. Метров на 70 там. Где где было, наверное, туда, назад, наоборот. Вот братский корпус слева, мы там, наверное, не проедем налево. Вот она, башня водонапорная На весь монастырь воду подает. Вода с духовительным железом Вот, все забивает Котлы Водонагревайки и так далее Тут тут котельная Так Видите, мы будем вот тут вот Так, процесс бурения у нас продолжается. Пробурение тринадцать с половиной метров. Идет мел, меловая крошка, на 4 на сколько-то метрах она у нас осыпается. На 4 э, крошка осыпает, осыпалась сейчас под замыли. Э, то есть 4 э, метра пробуриваем, штангу поднимаем выше на полтора метра, и она встает опять на этот же уровень. То есть иногда в таких случаях пробурить не получается. Здесь мы в этом монастыре бурили. Сейчас покажу на коровнике. Вон там он коровник. Он чуть выше, вот он. Чуть выше. Там пробурить не получилось. Там на трех метрах пошла. Вот эта крошка, которая осыпалась, осыпалась. Мы там что только не делали. И большим диаметром бурили, ставили бур на под 60-63 трубу бесполезно. Вот. Но ну, а тут пока процесс идет, пока все нормально. Вода уходила у нас тут, тут кладка вот идет и земля насыпная. Вот и все уходило прям вообще невыносимо было. Бентонит замешивали. Глину, глиной обмазывали. Я обмазывал там внизу все щели, свищи. Вот, сейчас подзамылась. Вода, вот видно, какая белая, мело идет. Так что вот вкратце как-то так. Вот он, мел. опа. Будем дальше. Отмеряем трубу. Пошло бешеное поглощение в меловой крошки. Будем обсаживаться на 15 метров. Дальше пошел серый песок, мелкий-мелкий. В него нет смысла вставать, хотя он тоже водяной. Так, ситуация по этой, ситуация по этой скважине. Значит, обсадиться не получилось. Мел а, зажал штанги, даже когда мы их доставали по всему периметру, по всей, по всей длине. Сейчас, короче, опустили штанги без бура. И параллельно обсаживаемся, то есть прокачиваем скважину водой. В штанги воду подаем. Мел Расшарошиваем, вымываем и одновременно вот фильтр опустили уже на 9 метров. То есть параллельная обсадка. А до этого обсадились всего на сколько? На 6, на 7? На 7 дальше не пошло. Вот так вот бывает. В мелах. И, и не только. старая у заходит. Вот она. Обсадиться получилось на 14 метров. Дальше не получилось обсадиться. Промываем чистой водой. Водичка поднимается. Куча помощников. ОМОН молился, чтобы скважина получилась. И скважина должна получиться. Ой, скважина пробурена Напор пока с перебоем идет Сейчас заново закачиваем Так, закачиваем воду Бурбушки у нас идут Иду. Насос послабее поставили Ну да, глубина с 9 метров ослабенький Вот, вот закачал Сейчас напор будет большой Сейчас, стол воды поднялся, жила насыщенная А, ну и здесь, да, да, здесь тоже, скорее всего, все будет нормально А вот там, а... ребята нам помогали сегодня, молодцы В монастыре все дружные, с молитвой все делают вот она и вода идет. Насос поставили послабее, напоры не падает. Это я снимаю на YouTube, ребят, вы что? Это на память. Потом будете своим. Потом своим будете послушникам показывать. Вот я в свое время бурил скважину. Ларгу загрузили. Скважина получилась. Пробурили 15 метров, обсадились на 13,5 с параллельной обсадкой. То есть промывали и обсаживались. Все, насос наш поставили, воду выхватывал, либо наш насос уже крякнул, короче, непонятно. Сейчас поставили насос ради эксперимента более слабый. Все, напор, напор устаканился, держится, не падает. Либо обжала э, скважину, фильтр, либо, наш, либо насос наш э, был неисправен. А сейчас пока непонятно, одно из двух Потому что сверху не засыпала, Когда свой насос ставили То есть бурлила вода То есть фильтр не был обсыпан Сейчас напор идет нормально, стабильно Вот в таком котельном помещении Пробыли скважины Сква... Скважина могла не получиться Потому что на четырех метрах крошка осыпается невозможно, то есть пробурить очень сложно. Хорошо, если ее мало было. Вот. И на 15 метрах тоже она пошла. Вот, поэтому обсадились. Сначала пробовали обсадиться, не обсадились, на 7 метрах уперлись. Потом уже начали штанги заново вставлять без пики, промывать и одновременно обсаживаться. Насос поставили вот такой вот мы. А бурили мы... Сейчас еще раз покажу, где мы бурили. А? Идет? Бурили мы... Вот. Вот она прямо. Вот здесь вот мы бурили. Там повыше. Там коровы. Там пробурить не смогли. Там на трех метрах мы уперлись. На трех, да? Уперлись в эту крошку, меловую и все. Вообще без вариантов. Зеркало, кстати, здесь 4,5 метра всего вот из скважины. Хотя как бы мы на пригорке получаемся. Мы бурили еще одну скважину. У нас есть ролик. А, сейчас покажу. Ну, он там, под картошку, короче. За территорией мы бурили. И какой год был мы бурили? 15, а я ссылку кину под этим роликом. Внизу будет ссылочка на ту скважину. Мы там бурили. Еще батюшка Давид был жив. Царство небесное. Вот. Так что такие делички. Все хорошо, все получилось. Сейчас пойду покажу храм. Какой здесь да может обсыпалась либо насос я думаю наш, наш насос как-то работал странно очень странно как будто с перебоями здесь храм вот такой вот красивый вот так вот там тоже надо будет делать скважину там там будет крестильня и вот здесь надо будет делать скважину но здесь тоже под вопросом она прям рядом вот это здание прям рядышком вот с этим вот где коровы где не получилось, но с божьей помощью, может быть, и пробуем